Всем привет! На связи Евгений Карташов. Это следующий урок по платформе BotHelp, создание чат-ботов в мессенджерах. И вышло достаточно интересное обновление, и я хочу про него рассказать. Напоминаю, если вы в первый раз попали на это видео, вы не понимаете, что сейчас будет происходить, то у нас есть бесплатный видеокурс по настройке платформы BotHelp, где мы разбираем абсолютно все моменты, необходимые для того, чтобы вы сделали своего собственного бота в ВКонтакте, в Телеграме, в Вайбере, в, ну и в других социальных сетях И могли это использовать для своего бизнеса Следовательно, первое, все уроки у нас лежат на YouTube Вы можете их посмотреть, ссылочка под, на плейлист для видео будет под, в описании к этому ролику Также мы сейчас дополнительно выкладываем эти ролики на Яндекс Эфир, Поэтому если вы смотрите их там, либо где-то на другой платформе То там тоже будут все необходимые для вас ссылки по, в описании видео также у нас есть обучающий курс по ботам, где на примере самих ботов, то есть уже на настроенных ботах, я показываю, как это работает. То есть я сначала решил просто выложить уроки на YouTube, а потом подумал, что будет, наверное, лучше, если я вам покажу, как это работает. И мы сделали для этого специальных ботов. В данном случае это бот в Telegram и бот во ВКонтакте, который проводит вас через все этапы создания ботов и отвечает на ваши вопросы. Плюс также есть дополнительно закрытый чат, где все желающие, Освоить ботов, настроить их для своего бизнеса Либо зарабатывать на настройках ботов Обмениваться им опытом Поэтому если вам это интересно Также есть ссылочка под этим видео Обязательно нажмите на кнопочки Подпишитесь в бота И добро пожаловать Также по всем, кто находится в боте Я также делаю дополнительные рассылки С ответами на вопросы Если что-то поменялось в ботах Потому что в рамках видеотрансляции Сложно отвечать на короткие вопросы То есть мне нужно собрать большой пул вопросов потом по, этим пул, по пулу этих вопросов сделать видео, потом его публиковать. В рассылке это все происходит гораздо быстрее. Итак, что за обновление, что вообще поменялось? Недавно нам Дмитрий Чистов, основатель платформы, или его партнер, партнер, ну, неважно. В общем, Дмитрий Чистов сказал, что обновился редактор Flow Builder, да, то есть Builder, неважно, в принципе. И что конкретно поменялось? Во-первых, он стал гораздо быстрее То есть у, у него немножко внешне изменился интерфейс И как раз-таки первый вопрос э, часто просит Женя, скажи, вот я бота открываю, он у меня не работает Вот как мне его протестировать? Для того, чтобы протестировать вашего бота В ботах есть кнопочка называется «Тестировать» Вот для того, чтобы вы могли протестировать именно вашего бота в формате теста Вам нужно нажать на «Тестировать» После чего вас перебрасывают на новую страничку Где есть такая вот длинная ссылка но в моем случае, ну, либо вот всплывающее окно, где написано «Открыть приложение». В данном случае это Telegram, а также это может быть ВКонтакте. А почему важно тестировать именно таким образом? Обратите внимание на длинную ссылку. Вот эта ссылка, она в себе несет идентификатор старта конкретно этого бота. А почему нужно делать именно так? Большинство пользователей, то есть как устроена система, если вы уже находитесь в рамках Бутхелпа, то вы повторно не получаете те же самые сообщения, которые вы получали. Это сделано для того, чтобы избежать спама и, соответственно, жалобы вас от, от, со стороны пользователя. Поэтому если вы уже сами с собой пообщались с боте, не в формате теста, а просто в формате обычного диалога, то ваш вы уже есть подписчик платформы И вы не можете получать повторно те же самые сообщения Именно поэтому некоторых пользователей не срабатывает система ну, Когда они открывают боты и он не отвечает им на сообщения Также еще один вопрос, который мне задают чаще всего а Как сделать так, чтобы когда человек открывал вашего бота То есть он его открывал просто, допустим, по названию То есть он не через ссылку, не через... Мини-лендинг он вот просто вот открыл вашего бота. Как сделать так, чтобы бот его взял в оборот, то есть, чтобы он на него подписался и он срабатывал без вот этой длинной ссылки? Об этом я рассказывал в пятом уроке. Посмотрите, пожалуйста, то есть, мне этот вопрос задают чаще всего. И я застрил на этом внимание: что, пожалуйста, обратите внимание, если вы хотите, чтобы человек к вам подписался на бота. Просто по, по прямой ссылке Сделайте вот так И вот это описано в пятом ролике Пересмотрите его внимательно Это самый часто задаваемый мне вопрос Поехали а Что у нас поменялось? А принципиальные изменения были как, какого рода? Изначально платформа BotHelp Не рекомендовалась создавать более 50 действий, да, либо 50 условий, которые происходят внутри системы. То есть вот вы сейчас видите на экране какое-то количество блоков. Я знаю, что, возможно, вам их не очень хорошо видно, сути не менять, Вот было нельзя, чтобы их было больше, чем сначала 25, после 50, после 200 штук. То есть нельзя, чтобы вот таких блоков было больше, чем 200. А сейчас, получается, после обновления 15 сентября их может быть 2000 шагов. То есть представьте, насколько это может быть объемный бот, Именно поэтому здесь вот такой вот огромный как бы раздол, ну то есть огромное поле для создания разных действий. Что принципиально поменялось и что очень хорошо работает? Мы сейчас не будем разбирать абсолютно все блоки, потому что в некоторых из них есть незначительные изменения. А что конкретно мне очень-очень понравилось, это работа с блоком, который называется «Действия». То есть у нас теперь блок «Действия», то есть как мы его обычно используем? В моем случае я его всегда использовал по окончанию бота, то есть когда человек выполнил необходимые для меня действия. Я ему давал метку, я его добавлял во второссылку и я останавливал этого бота для данного человека, потому что он его через него уже прошел, и, соответственно, зачем оставлять процесс активным. Что поменялось и что очень круто работает? Смотрите, теперь в блоках условия появилась возможность добавлять сразу несколько действий. И самое важное из этих действий — это что? Во-первых, мы можем... Подписать человека от рассылки. Далее мы можем отправить данные подписчика на e-mail. Мы можем отправить данные подписчика через вебхук. И мы можем сделать с вами еще чат с агентом. То есть очень важный момент. Часто спрашивали, «Жень, как сделать так, когда человек написал в бота, чтобы я как каким-то образом получил уведомление, и у меня сразу живой человек, то есть отдел продаж, стал с этим человеком взаимодействовать». Вот, добавили функцию, называется «Чат с агентом». Вы начали диалог с нашим оператором. То есть, допустим, как это может работать? Что Человек открывает бота, он видит какие-то ответы, и они его не устраивают. Вы добавляете кнопку, допустим, что «вызвать человека», да, там «позвать помощь» либо «нужна консультация». Человек нажимает на кнопочку «Нужна консультация», срабатывает функция э, «Чат э, с агентом», э, человек видит сообщение «Вы начали диалог с нашим оператором», и если вы находитесь э, в рамках Help, у вас включены уведомления в браузере, то вы получаете уведомление, что вам кто-то написал и ждут вашего ответа. Это очень крутая функция, раньше этого не было. Далее, очень интересная функция — это отправить данные подписчика на e-mail. То есть вы указываете e-mail, на который вам необходимо отправить данные. И когда пользователь заполняет данные, вы получаете ну, своего рода тикет о том, что произошло событие. да, ну, В данном случае информация о подписчике. Тоже достаточно круто, да, если вы это где-то складируете. Далее отправить данные подписчика через веб-хук тоже очень хорошая функция и я очень благодарен что они ее добавили именно сюда а не через API ну, то есть вот эти вот всякие программистские штуки которых многих людей очень сильно пугают суть веб-хука это интеграция с внешними сервисами то есть еще один момент кстати сразу же скажу что появились очень интересные интеграции на платформе Первое — это интеграция с GitKurs, долгожданная. Очень многие люди используют GitKurs, в том числе и я, для приема оплат. да, То есть это сервис, это CRM-система для информационного бизнеса, образовательного бизнеса, в котором есть очень сложные, интересные процессы. Но там очень сложная реализация, связанная с ботами. То есть их там можно настроить, но это достаточно сложно. И многие люди используют связку из Git-курса и BotHelp. То есть у них регистрация идут на GitKurs, а сам бот идет на бот И оплаты также идут обратно на гид-курсе да? То есть у них такая вот прослойка, видя, что гид-курс только для оплат Здесь есть достаточно длинная сложная инструкция По тому, как интегрировать оплаты вместе с бот То есть суть заключается в чем? Что так, при помощи интеграции вы сможете отследить тех пользователей, которые оплатили курс И провести их в следующий способ цепочку. А тем, кто еще думает и не совершил покупку, продолжать отправлять прогревающую цепочку а Были вопросы также по поводу бота То есть мы с вами разбирали, опять же, в рамках видео Как сделать так, чтобы если человек оплатил, он начал получать отдельную серию писем И, в принципе, это можно реализовать в рамках самого, самой платформы Но проблема заключалась в том, что платформа работала только с оплатой через яндекс кассу преимущественно для физических лиц и там стояли большие ограничения по поводу приема оплаты да то есть это было не очень удобно и не было понятно как человеку потом выдавать тренинг продукты прочее если он особенно сложный если вы реализуете этот подход через какую-нибудь группу вконтакте закрытую либо через какие-нибудь чаты это в принципе было можно сделать но если вы используете платформы какие-нибудь lms типа не знаю тильда lms либо get JustClick, just вы в офис или какие-то такие, то процесс этой реализации он был достаточно сложным и сейчас они как раз решили этот момент с тем, что а если человек оплачивает, то вам вручную никак не надо будет его исключать, то есть в чем была проблема, то есть изначально когда, если вы используете Help и Git-курс, то есть вы принимали оплату на Git-курсе. вам надо было каким-то образом найти этого пользователя в подписчиках из get-курса и исключить его из следующей серии, потому что если мы говорим про вебинары, автовебинары, всякие марафоны, то идет две серии если человек купил, ему больше не говорят, типа там, купили ты умрешь там это последняя, это последняя возможность в твоей жизни что-то либо изменить то есть если человек уже купил продукт, ему он не должен получать эти письма, зачем, он же будет беситься. А еще более страшные вещи это, когда вы продаете человеку продукт с полной стоимостью, не знаю, там за 10 тысяч рублей, после чего вы его не исключаете из серии, и на следующий день делаете уведомление, что вот только сегодня со скидкой 50%. Я сам лично такой один раз сделал, и это было максимально неприятно, потому что люди были разгневаны, что ну, они чувствуют что это прям мошенничество такого рода. Поэтому, чтобы таких моментов избежать, добавили интеграцию с гид-курсом Опять же, сейчас я не буду говорить, как это делать Достаточно сложно, если вам это будет сильно важно Пожалуйста, пишите ваши комментарии, что вот нужно, вот расскажи, как это сделать Если вы не в состоянии это сделать по этой инструкции, напишите Я сделаю, может быть, отдельное видео, может быть, ми мини-продукт на эту тему Следующая интеграция с Bizon Вот это прям огонь, огонь, огонь Я лично сам использую вебинар, вебинарную, автовебинарную воронку через BootHelp и стоял вопрос, а как нам людей отправлять на Бизон, и потом понимать, что люди пришли на вебинар. Я лично сейчас смотрел у своих конкурентов, ну не у своих конкурентов, а у людей, которые занимаются онлайн образованием, и у них воронки реализованы через help а В чем проблема? Люди ставят ссылки, получается, в теле письма. Смотрите, я сейчас поясню проблему. То есть, если вы ставите письмо, например, то есть у вас вот есть сообщение. Сейчас мы это откроем. То есть у вас, допустим, вебинарная воронка, и вам нужно отправить человека на вебинар. Вы говорите, что заходите, заходите на вебинар. Заходите на вебинар, и ваша ссылка выглядит вот таким образом. То вы никак не можете отследить нажатие на эту ссылку этим пользователям. Вы можете отследить только если он нажал на кнопку. Это принципиально важный момент. И очень большая проблема у многих, это то, что я сейчас вижу на рынке, они это не исправляют. Они начинают дальше отправлять сообщения по пользователям, которые у них на вебинарах были Я лично, да, то есть вот буквально вчера проверял Я э, прохожу, получается, вебинары там, у своих конкурентов, у четырех человек И я, находясь на вебинаре, получаю сообщение, что где же вы? То есть заходите, вас не было Я нахожусь до конца вебинара, я даже э, нажимаю на ссылку оформления заказа Делаю заказ там, на левую почту, ну просто посмотреть, как работает отдел продаж и маркетинг а мне прилетает сообщение, жалко, что вас не было, вот вам запись, вот вам скидка. И там вообще другие условия по сравнению с тем, что были на вебинаре. И это конкретно косяк того, кто настраивал воронку. То есть не допускайте таких элементов. И вот чтобы этого не было, сделали интеграцию с бизоном. То есть что, что, это, что, это, что это и как это делается? То есть здесь, опять же, достаточно простая инструкция. Ну, если вы технарь, для вас это будет ад, да, потому что это все сложно... К сожалению, да, люди не технического склада ума, они всего этого боятся, но суть заключается в том, что а, вы теперь можете давать ссылки, да, то есть, вы когда подключаетесь полностью к Бизону, у вас появляются теперь специальные ссылки с определенными метками, и теперь, когда вы даете метку с вот этой штучкой а, suite, да, то есть ID, ну можно сказать, ID, то когда человек нажимает на эту ссылку, да, то есть, когда он по ней заходит, то есть вот копируется ссылка, к ней добавляется такая переменная suite. И теперь, когда человек переходит по, это, по вот этой suite, у него автоматически подхватываются данные в Bizon, и Bizon уведомляет обратно бот-help, а, что человек был на вебинаре. И теперь, соответственно, если он на нем был, да то есть идет проверка был, не был, то он тогда может исключаться из вебинарной воронки, да, либо автовебинарной. Это тоже критически важно сделать как можно быстрее, потому что если вы этого не сделаете, то есть вполне себе такая вероятность, что вы пользователям, которые делают необходимые для вас целевые шаги, вы их начинаете дальше прессовать сообщениями, которые они не должны получать. Тем самым вы а, бьете по своим продажам. Также дополнительно есть еще интеграция с помощью сервиса Альбата и сервиса API, что они позволяют делать? Сервис аль тоже, кстати, вопрос: можно ли соединить Boot Help с Битриксом? Можно ли вот соединить его а, с AMA CRM, либо с Bizon, либо с Binotel? То есть, да, можно. Есть интеграция через Albato, это внешний сервис, который позволяет вам через как раз-таки Webhook. Да, помните, мы с вами его обсуждали вот тут буквально пару минут назад. То есть, если вы добавляете условия Webhook... Так... А отправить данные через вебхук вот через вебхук через вот эту функцию вы можете интегрироваться с помощью альбата с ама сервисом и другими а, внешними сервисами тем самым вы будете получать то есть вот показывается пример что мы вызываем вебхук и тем самым пользователь а, передается как заявка в какую-то внешнюю систему да и вот показано что Вконтакте, Яндекс, iClients, Юла, Зохо, вебинары, всякие сент-пульсы и прочее И то же самое можно реализовать также через APIWay а, APIWay, насколько я знаю, он сейчас еще бесплатный Ну, на момент записи этого ролика Позже он, может быть, будет платным а В чем преимущество APV Бесплатный, интеграция с тильдой, с Google табличками и многими другими вещами Следовательно, ну, схема простая То есть вы ставите ну, триггер То есть это откуда триггер и действия это куда? То есть вы выбираете здесь бутхелп и ставите, в какую систему его нужно отправить. После чего добавляете, опять же, те же самые веб-хуки. И веб-хуки будут отправлять ваши данные на внешнюю систему. В целом, это в принципе все. Если у вас возникают какие-то вопросы по BootHelp, обязательно пишите комментарии на YouTube, подключайтесь к чату, пишите вопросы самого бота. И у меня к вам большая просьба, так как я являюсь партнером платформы BootHelp помогаю, насколько это возможно, в рамках YouTube продвигать эту платформу, то я вам буду очень благодарен, если вы будете регистрироваться по ссылочке, которую вы видите на вот этой страничке. То есть пройдите регистрацию по вот этой ссылочке. Я вам буду за это очень-очень благодарен. Это ваше виртуальное спасибо, а мне как автору обучающих уроков на эту тематику. Все, на связи был Евгений Карташов. Обязательно, если вы еще не подписаны на Яндекс Эфир либо на YouTube, либо на мои соцсети, обязательно подпишитесь. Я стараюсь делать полезный обучающий контент на тему интернет-маркетинга, ботов, таргетированной рекламы и всего того, что может продвигать интернет-бизнес. Все, пока-пока, увидимся с вами в следующих выпусках. Пока-пока.